Повторюсь, наверное, уже десятый раз. Э, Путину не справиться с продовольственной инфляцией, потому что, чтобы э, стоимость корзины была ниже, э, нужно очень много вещей дорегулировать, открыть границы хотя бы с теми странами, которые готовы торговать, поставлять, не лезть э, к фермерам, не ограничивать их ничем, выключить контрсанции и просто дать еде спокойно въезжать, производиться и быть продаваемым без участия государства. Вот это они не в состоянии сделать, потому что у них нет такого функционала высвобождения. Это невозможная для них функция. Вот, поэтому безусловно, Путин может там бросить бомбу на Киев атомную и на какое-то время еще раз уничтожить огромное количество людей. Еще Путин может перестрелять всех узников, совести, политических оппонентов в их камерах, может перестрелять нас, прислав отмороженных сватов. Он не сможет ничего сделать с продовольственной инфляцией. Не дано. В голове этого места, ни в одной из их голов этого места нет. Продовольственная инфляция его прикончит. Она может иметь вид рассерженных граждан, она может иметь вид карточек, она может иметь вид каких-то запасовок или остановленных предприятий, вот, вид разгромленных пятерочек и выделение дополнительных средств на ОМОН, СОБР и прочее, чтобы это все охранять в итоге. Но в итоге дороговизна еды, это планета меланхолия, которая к Путину летит, смотри наверх, не смотри наверх. Вот, она летит, и она летит ровно в него. Скажу, вот сейчас мир и Европа, и Америка. Придут ли они на помощь России, на продовольственную помощь? Угу. Поправлю. Фашизм, фашизм лечится как раз полной свободой. Uh, у фашизма агорафобия uh, – боязнь свободного пространства. Да, да. Вот. Uh, здесь, наверное, ну, простите, гнет, наверное, не очень правильное слово. Он как раз uh, лечится свежим воздухом. На свежем воздухе эти uh, молекулы, бактерии, как вы их называете профессиональным медицинским словом, они умирают, uh, они забиваются внутрь человека. И сидят там ждут, когда опять будет духота, несвобода и заборы, чтобы опять выйти с как выйти с этим человеком наружу, сделав его безумным. Спасать а, будут Жень. Да, да, но об этом пока не идет речи. То есть, чтобы спасали, это нужно по поводу голода. А я, наверное, полностью согласен, так как я тогда был молодой и очень цепка за всем следил и был внутри, внутри как бы событий. Наверное, если бы не был принят закон о свободе торговли в январе или феврале 92 к апрелю, по мнению Гайдара, первые признаки голода были бы. Голода в итоге не было. Был чудовищный дефицит, голода не было, потому что подсобки все-таки были забиты всякой невкусной, но очень калорийной едой. Это факт. А, а корочка а Буша они были дешевые а, и стоили около доллара а, в розницу, и они были чуть-чуть раньше, и если бы их не было, вероятность закон о свободе торговли был бы чуть-чуть раньше, а, а, если будет ситуация, при которой а, ну на тот момент э, не было институтов, никто не помнил, как что такое, никто не понимал, что такое частное торговое предприятие, частное предприятие по продаже и производству еды, никто этого не понимал. Этого не было в заводе, не было генетической памяти, потому что прошло уже почти три поколения. И, а сейчас это все есть. Поэтому сейчас, э, если в услов условиях, когда не будет э, Путина, э, и вдруг придет, условно, правительство, э, не знаю, антивоенного комитета или правительство Навального, которое в момент дерегулирует все хрена, хренам, э, восстановительный рост будет очень быстрый. Ну, хотелось бы, честно говоря, кстати говоря... По Потому позже. что как, как только уберут э, войска из э, э, Приднестровья, э, Осетии, э, Абхазии, и, естественно, Украины. Вот. А как только договорятся о том, что 30 или 40 долларов с барреля будет отгружаться в на восстановление Украины, и, наверное, я надеюсь, правительство Украины должно это плюс-минус устроить, ну, если совсем грубыми мазками, и у Запада перестанут быть претензии, Uh, все эти Макдональдсы, uh, Зары и Оби, uh, безусловно, ринутся, потому что, uh, вернемся в реальность, такая цена на нефть, газ, никель, медь, которого в российских некоторых очень много, и, а цена феноменально высокая из-за напечатанных денег в ковидность, а все равно обеспечит номинальную выручку а, стране.